Готовим блины на блинице От ДЕКСП Какой отпечаток получился на блине Блин Что ж я не могу его снять, а? допкся допекся. вот это первый блин тут осталось еще вот тут корочку тут корка так на блиница вообще ну-ка попробую смокану для первого вкуса. М -м -м. тут корочки ну-ка вкусно сейчас ведь масляницы начнем вот сейчас попробуем еще на сковороде то есть мы жарим одновременно и там и там постараемся может быть Сделать вот такие вот блины. Немножко капнул. Масло, конечно, забыл налить. Но это ладно. Еще пожарится. О, блин, чуть не уронил. Такое случается, когда на трансляциях такое вот происходит. Получается, конечно, такое. Теперь второй, блин, готовлю. О, как удачно получилось, да? Фирма Dexp гарантирует. Вот, ребята, я свой первый, блин, приготовил. Могу смокануть чуть-чуть кусочек. Громоси как дегустат. М -м, хорошо. Ведь блинница Dexp фирма гарантирует. Вот, А тут что у нас на сковороде? На что-то у нас вышло. Ну-ка. Ой, тут, конечно, блин, конечно, может прилипнуть. Зря что не поставил это. Ну-ка, присмотрим. У нас на сковороде получилось плохо, потому что масло забыли купить. А вот на блиннице Dexp вообще подходит. Поэтому, ну это тоже нормально. Но не очень красиво. Но все равно продолжим. Так, ну что. Второй блин готов вроде. Как постараюсь сейчас постараемся Это самое. о как хорошо у нас вышло о как у нас хорошо вышло первый блин конечно немножко, немножко такой этот а этот самый красивый вот очень красиво И сейчас чтобы у нас хватило теста побольше мы добавим еще больше молока вот у нас получился второй блин, какой хороший Мы будем копить блины, чтобы потом можно было доготовить Если это видео наберет лайки, то я продолжу свое видеоблогерство Ну вы понимаете, о чем я Вот, продолжаем лить Мы перемешали все Осталось только тут только перемешать, конечно же Тут не очень хорошо получилось Обычно я левой рукой мешаю Не хватало, <stuttmonth> чтобы я бы еще был правшой Надеюсь, вы там мне пишете в чате. Видео снималось буквально вчера. Ну что, теперь получится. Надеюсь, должно получиться. Главное, чтобы вышло. Немножко жидковатое, но... Должно получиться. А теперь сможем, постараемся сделать вот так. Сейчас тут поставить, поставить как-то по-другому, потому что мы не можем... Ой, оно выключается, конечно. Так, ну что. Тут, по идее, должно получиться. Красота. Немножко добавлю. Немножко еще жидкости. потекло все отлично сделали Ну, впрочем, ребята, вы поняли, что я использую эту блиницу, беру ее вот так, прям переворачиваю, опускаю вот на эту жидкость тесто для блинов. И все. Потом оно зажаривается. Вот. И потом получаются вот такие, вот такие вот шедевры вкусные. Вот. Тесто делается очень просто. Могу пояснить вам рецепт. Берется топленое молоко немного. Потом берется там два яйца. Там... Потом мука, любая, рисовая, там, это, главное, что, сейчас закрою, вот, рисовая, любая, там, вот, перемешивается как след. Правда, муку надо, конечно, при помощи сита немножко, как бы, сделать такой, немножко мягковатый, чтобы она не, чтобы тесто, ингредиент для, для теста не был таким сильно, таким густым, иначе это получится, как будто, как не блин, а пирожок, вот. Перемешивается все как надо. И все. И в итоге получается вот такое вот тесто для блинов. Потом все как дальше. Там либо на сковороде, либо на блиннице, особенно от Dexp. Рекомендую, кстати. Вот. И в итоге опускается на это. И в итоге получается вот такая это все зажаривается. Нужно подождать все момент. И все. И в итоге оно получается вот такой вот. В итоге, блин. Только надо, конечно, подождать, конечно. Но он может это. Короче, вы поняли, как создаются блины. И все. Мы пропустим там несколько. Пропустим несколько минут, поэтому не будем делать такую вот трансляцию. В конце мы постараемся продегустировать видео. Ой, простите, смешно. Постараемся продегустировать блины. Вот. Особенно вот эти. Я вам покажу стопку блинов. Поэтому пропустим там долготу. Погнали. Я жарю блины до сих пор. Вот. И вот так вот. Красиво получается, правда? Поставьте лайк, если вы хотите спечь такие же, по моему рецепту, который каждый знаешь, наверное. который готовят в каждую масленицу. Уже почти заканчиваем. Блин, уже подгорает, надо уже снимать с плитки. 5 minutes later. And вот это, ребята! Целая стопка блинов. Видите? Какая. Целая стопка блинов. Видите? Сколько я напек? Видите? Видите? И погнали! Пробовать, блины. Вот. Попробуем первый, блин! Как солнышко, видите? Хотя, вот. Можно попробовать его без ничего. Вот так. Просто вот так. О, вкусно. Ну что же, ребята, мы долго снимать не будем, как, как мы пробуем все блины. Вот. Остальные я сам потом съем. В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, если больше не произошло. Оставьте комментарии, Пишете ли вы блины в масленицу. Любите ли вы блины печь каждую масленицу, в каждую масленицу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Я надеюсь, вам понравилось. Пока.